За ночь намело по Москве кокаина, асфальта почти не видать. И негр Сидоренко с лопатой длинной Выходит его убирать. И в сумрачном мороке дворничекели, Устав от общения с джа. Он роется в сотках, с далекой маги, мечтает отсюда сбежать. Снег над Москвой, белый снег над Москвой хлестнув с головой Превратиться в любовь А Нестор Петрович Соседней квартиры Большой сионисты и Твердит, что я майку Из космоса даже Никто никогда не видал И где-то под крышей Смеют соседи Устроив на кухне Ашрам Над странной прихоть не при за водкой сныют по дворам. Снег над Москвой, белый снег над Москвой захлестнул с головой, превратится в любовь, и двор. Московскую югу не видел, как новая весной, сквозь снег прорастают ямоские пальмы за дурнище черной спиной. Снег на Москву, белый снег на Москву. Москвой, белый снег над Москвой захлестнув с головой, превратится в любовь. Снег над Москвой, белый снег над Москвой, захлестнув с головой, превратится в любовь.